Убивает не столько агрессивность вируса, сколько неизвестность, помноженная на панику и страх, который она порождает среди населения. Франк-Тилье ⁇ пандемия. На фоне новостной коронавирусной истерики политические деятели начинают вводить карантины. Хотя раньше при более серьезных пандемиях такого почему-то не наблюдалось. Как вы думаете, почему именно сейчас это происходит? Пишите ваше мнение в комментарии, только смотрите. Обычно карантины вводятся официально. В это время власти обязаны выплатить населению приличной компенсации за причиненные неудобства. Это нормальная практика, так и должно быть при карантине или чрезвычайной ситуации. Сейчас я вам показываю один из многих фудбенков, где люди получают номерок, стоят в очередь и берут еду. Все, вот я только что получила продукты. Но не все страны пошли по такому тернистому пути. Некоторые умники в правительстве стран, например, постсоветского пространства, вели как бы карантин и придумали совершенно новый термин самоизоляция. Вроде бы то же самое, но не то же самое. А если нет разницы, зачем платить больше? Давайте поймем, что же это на самом деле такое самоизоляция. Жизнь начнется без вокзалов, Насколько она соответствует законодательству? Кто как и чем нас изолировал? И сможем ли мы теперь саморазизолироваться? И в конце видео вас ждет ответ на самый часто задаваемый нам вопрос в комментариях. А именно, что со всем этим делать? Давайте быстро пролезнем хронологию событий в России. 18 марта президент Владимир Путин подписывает Федеральный закон номер 64 ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон о войсках Национальной гвардии Российской Федерации и статью 51 Федерального закона о воинской обязанности и военной службе. Этот закон прокачивает сферу укомплектования Росгвардии, которая отчасти выполняет обязанности полиции. Чуть позже вы поймете, почему этот закон так важен перед введением самоизоляции. 25 марта президент подписывает указ об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней. Внимание! Не карантина и не чрезвычайной ситуации или положения. Этим указом он останавливает производство по всей стране за исключением жизненно необходимых. Например, продуктовых заводов. Читаем указ дальше. Упоминается подсчет госслужащих и работников средств массовой информации на времени рабочих дней. О самоизоляции ни слова. С малого бизнеса нет возможности эти средства ниоткуда взять. Да им говорят, а вы кредит сходите, возьмите. А чем они кредит это будут отдавать? Нам рассказывают, как важно избегать скоплений граждан. И в это же время московские власти проводят ярмарки выходного дня. Офигенски. Офигенски. Весь стройкомплекс прикрылся письмом бочкарева и на сто процентов работает вот лично мне неизвестна ни одна стройка московского стройкомплекса которая остановилась Подписывается Федеральный закон номер 98 ФЗ о внесении изменений в отдельно законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нем появляется следующая формулировка. «Чрезвычайные ситуации – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих». Какая мутная формулировка? А какое заболевание, простите, не представляет опасность для окружающих? Принесон. Так что под это понятие можно приспособить практически что угодно. Согласно этому же документу, объявлять режим повышенной готовности для госструктуры координировать их работу должно правительство РФ. Оно же обязывает граждан выполнять определенные правила поведения при ЧС и режиме повышенной готовности. И, наконец, 1 же апреля были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Самое актуальное звучит так. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Здесь не уточняется, что за мероприятия и каким образом они могут быть связаны с перемещением людей по улице. Также Верховный суд наконец-то разъяснил судьям, которые принимали решение, штрафовали людей по статье 6.3 Кодекса об административно-правном, что за нарушение режима самоизоляции требуется применять статью 20.6. Самоизоляция? Что это такое? Откуда она взялась, если никто ее не вводил нигде и никогда? Например, в европейских странах, приезжающие из-за границы, проходят обязательный тест на коронавирус COVID-19, и только после этого врачи принимают решение, что с ними делать. А здесь получается, что человек как бы не болен. Доказательств того, что он несет у себя в носоглотке новую заразу, нет. Но передвигаться по улице ему запрещают. А если ты пошел в магазин, ловишь штраф. То есть люди вообще все должны сидеть дома. И когда кончатся продукты и деньги, должны сдохнуть с голоду, простите. Я тебе объясняю, я в покреб еду. Ейте дома, кушать нечего. А? Какое регистрироваться? Где? Для чего? И вместо того, чтобы заняться раздачей масок при входе в метро, продумывать меры, каким образом, чтобы люди рядом не садились, вместо этого мы делаем все, чтобы наказать людей, которые пользуются индивидуальным транспортом. А что, у нас где-то прописано в законе, что вот эти все тюремные, просто тюремные функции будут отключены? Все эти камеры, распознавание лиц, отслеживание, базы будут удалены? Да нет! Все эти данные вон будут в незашифрованном виде передаваться на иностранные сервера. Это все только ради этого и устраивается. И никакой связи с коронавирусом не имеет. Но это сейчас мы уже понимаем, что вся эта история затягивается. А в начале апреля люди надеялись на конец такого веселья. Но нет. 2 апреля президент издает указ за номером 239. Этот документ, по сути, перекладывает ответственность за борьбу с новым коронавирусом на губернаторов регионов. Ладно, ребят, вы дальше сами. Хорошая мама. Второй пункт устанавливает особый порядок передвижения лиц и транспорта. Но что это за особый порядок такой, нигде в документе не уточняется. Теперь включим логику главы региона, который отвечает за экономику и за здравоохранение. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Тогда губернаторы и правительства регионов издают постановления, в которых обязывают граждан находиться по месту пребывания, что противоречит 27 статье Конституции и 13-й статье Всеобщей декларации прав человека 1948 года. И Конституции и декларации стоят намного выше по значимости указа президента и уж тем более выше постановлений правительства того или иного региона. Статья 15 Конституции РФ говорит «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации». В Конституции есть такая статья номер 31, и звучит она так. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Статья номер 27. Пункт 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. А в зависимости чем вы ко мне подошли, остановились нарушай вам вами режим коронавируса. А что именно я нарушу? Вы на, не находитесь дома в данный момент. Удостоверение а показал мне. Вы вам надо от Больше остроты, больше трэша. Статья номер 55. Пункт 1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умоление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Пункт 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умоляющие права и свободы человека и гражданина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 руководитель организации имеет право вести режим ЧС на, свое, на своей подведомственной территории, если это необходимо. И режим ЧС, он отличается от режима ЧП прямым запретом ограничивать гражданские права. В федеральном законе о чрезвычайной ситуации в статье 4.1, часть 10, подпункт, по-моему, Д, прямо и ясно сказано, что режим чрезвычайной ситуации запрещает ограничивать гражданские права. Он не может их нарушать. Регионально. Любой. Любой. И федеральный. И федеральный тоже. Режим чрезвычайной ситуации не может затрагивать гражданские права. А теперь вопрос. Какой федеральный закон запрещает вам передвигаться по улице? Если вас остановят на улице ребята из Росгвардии или полицейские, задайте им этот вопрос. И даже если такой закон вдруг обнаружится, хотя его нет, то он противоречит всеобщей декларации прав человека. Если вы не хотите, чтобы вам впаяли штраф, по сути, за незнание основ законодательства обязательно изучите Конституцию и закон о полиции, в частности, пятую статью. Вот интересные выдержки. Пункт 3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Пункт 4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан Назвать свою должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. В случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основание применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. Говорю, вам надо назвать этот пункт лишь... Но ну, хотелось бы знать в кодексе административного правонарушения. Его поменяли, да, кодекс? Вы что -то ли спрашиваете, я вам сейчас... Не, как гражданин, вы, вы же сказали сами, Хорошо. вы информируйте. Так, вы меня остановили для чего? Чтобы проверить документы. На основании чего? А, на основании того, что мы, а, как федеральный орган, а, который наблюдает за безопасностью дорожного движения. А меня интересуют ваши полномочия. Вы можете меня с ними ознакомить? Какие? А какие у вас полномочия? Или вы не знаете, что такое полномочия? Мои полномочия написаны в федеральном законе, но ополиции. А я откуда знаю, где написано? Показать их мне можете прямо сейчас? Вы же сами в полиции. Вы же с закона полиции сами. Пицы. О, ребята. Вы что, не знаете вашей полномочия? Документ, в котором написано, что инспектор имеет право остановить транспортное средство. Ну так покажите мне Покажи. этот кодекс. Какие? Справку? Справка это не документ. Это документ. Значит, показывает еще и паспорт дополнительный к справке. Паспорт дополнительных справки покажите, чтобы я удостоверился, что это ваша справка. Статья 25, часть 1. Сотрудником полиции является гражданин Российской Федерации, запятая, дальше, после запятой нас уже ничего не интересует. Кхм. Статья 25, пункт 4. Сотруднику полиции выдаются служебное удостоверение специальный жетон с личным номером, нагрудный знак, образцы которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. Пункт 5. На форменной одежде сотрудника полиции, несущего службу в общественных местах, размещается нагрудный знак, позволяющий идентифицировать сотрудника полиции. Для служебных удостоверений сотрудников органов внутренних дел используется малая гербовая печать с воспроизведением государственного герба Российской Федерации. Она соответствует ГОСТ 51511-2001. Но фишка в том, что на всех удостоверениях сотрудников МВД совсем другая печать. Эта печать превращает удостоверение не в аналог паспорта, а в обычную справку, внутренний пропуск ведомства, то есть простую бумажку. Сравните сами. Это нарушение ГОСТа. Что ж, получается удостоверение фейкове и так практически везде. Или, может быть, МВД это не госструктура? Как такое вообще возможно? Что вы думаете? Пишите свои версии в комментариях. Статья 8, пункт 1. «Деятельность полиции является открытой для общества». А это означает, что вы имеете право снимать беседу с сотрудником полиции на телефон. Только не забудьте предупредить его перед началом съемки. В ответном письме из ведомства сказано, что водители по-прежнему могут беспрепятственно снимать инспекторов. Он не дома, его снимает не дома, он при исполнении служебных обязанностей. Вы конкретно не будете указывать, что я здесь нарушил? Нет. Почему? Я это скажу в суде, я с вами сейчас пойду в суд. Вы конкретно. Я... Как сейчас я сейчас поступает? должен подписать протокол? Я сейчас подпишу -по и скажу. У вас как... Я не скажу, я скажу, как есть. У меня есть видеозапись. Как я, я вам делаю. не верю, инспектор. Это я объясню. Сейчас можно мне еще объяснение написать на пару листах. напишите. Хорошо, прямо сейчас. Зачем? А почему зачем? А я я, я, я имею право давать объяснение. Можете. Имею. Да, я сейчас буду писать. Вот он подписан, значит, министр генерала Динакова Кольцев. Вот он, 53-й пункт. Доверенность, документ, подтверждающий наличие у представителя прав действовать от имени органов внутренних дел, а также определяющие условия реализации границы этих прав. Полномочия подтвердить можете? Доверенно. 615 приказ, 53 пункт. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе возникновения. В данной статье говорится, что невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности Подчеркую, надо, при введении режима повышенной готовности, то есть, когда он уже введен, причет предупреждений или наложению административного штрафа, президент не может ввести режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, принимает решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации, либо на ее части, но для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. «В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса». Угу. Я по-всякому вводил в поисковике Яндекса, вот этот, по, есть ли такое постановление или указ правительственной федерации Венча, Чайнопол, о введении режима повышенной готовности, я его не нашел. «Важно лишь убедительно подать». «Мне что-то подсказывает, что нас на Для ведения реестра государственных документов разработаны четкие государственные стандарты их оформления, как, например, оформление документов у нотариуса. Если оформление доверенности или другого документа не соответствует требованиям, то и документ недействителен. Также и с оформлением государственных законов требования гостов к бумаге, бланкам, печатям и подписям совершенно категоричны и должны выполняться чтобы закон стал законом, самым главным документом всей страны. Здесь много нормативных актов, в которых указано, что Путин должен законы подписывать лично, может быть так и делается, но как мы, граждане, это проверим? А мы должны иметь право это проверять, ведь наши документы все правоохранители и чиновники требуют, и мы предъявляем их по первому требованию. Есть и нотариально заверенные копии документов, и по сути все принятые законы должны выкладываться именно в таком виде, как они оформлены юридически законными атрибутами. Но то, как оформлены законы, вызывает массу вопросов. Законы не имеют подписи президента Российской Федерации,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 Нарушена организационно-распорядительная документация, требования к оформлению документов, методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р-6.30-2003. Нарушен ГОСТ печати с воспроизведением государственного герба, форма, размеры и технические требования. Вопрос. Имеет ли юридическую силу документ в таком виде? Вы скажете, что мы смотрим не сам закон, а только его копию на сайте в интернете. И надо смотреть сам закон, стоит ли там подпись президента и на каком бланке он напечатан. Но скана оформления закона нам никто не показывает. Ведь не могут на подлинниках стоять одни печати по ГОСТу, а на копии другие не по ГОСТу. На подлинниках одна подпись президента от руки, а на копии совсем другая, тоже от руки, но явно уже другой. Копия на то и копия, чтобы повторять оригинал во всем. И почему, если оригинал оформлен по закону, от нас скрывают этот оригинал, то есть подлинник закона, не показывают нам подписанные лично Путиным законы с мокрыми печатями, показывают печати не по ГОСТу. Поэтому мы вполне можем предположить, что законы вообще никто не подписывает. То есть законность предъявляемых нам законов нам никто не доказал. И значит, мы вправе сомневаться в их законности. Я, я правильно понимаю, что вы сейчас действуете как должностное лицо от имени Российской Федерации России на территории Российской Федерации? Да. да. Тогда, статья, согласно статье 67 пункта 2 Конституции Российской Федерации, я вам напоминаю, что ваша юрисдикция распространяется исключительно на континентальный шельф и исключительно экономическая зона. Потому что ваша юрисдикция... Нет, нет, нет, нет. Потому что ваша юрисдикция это 200 миль от берега моря. Скажите, пожалуйста, вы на дне океана находитесь? Вы не знаете? Я живу Ты на где? земле, на планете Земля. На, мы сейчас на Суше. Да, на земле, я не знаю, Да, на, на Суше. А суши. тогда, простите, как вы можете представлять юрисдикцию Российской Федерации, когда согласно Конституции Российской Федерации? Это Россия. Здесь карантин и изоляция только для тех, кто прибыл за границу. Или возраст 65 лет. Губернатор Ульянской области. Указ? От Пизде... Где гербовая печать, вот ваш указ. Вот вот ваш указ.